Привет, друзья! Привет, друзья! А если вы еще не мои друзья и впервые попали на данный видеоролик, то давайте знакомиться. Меня зовут Жека. А если быть немного точнее, то блогера Жека. А чем я хотел с вами поделиться в этом видеоролике? Это тем, что я открываю у себя на канале новую рубрику. А называться она будет «Мои сны». А в ней я буду делиться с вами тем, что мне приснилось вернее, пересказывать свои сны, вести видеодневник, ну и указывать дату, как сегодня, например, 4 января 2022 года. Также я надеюсь на вашу щедрость и ваши лайки, комментарии. Ну, а кому интересно, конечно, на вашу подписочку на мой канал, вернее, уже на наш с вами, раз вы смотрите этот видосик, значит, канал наш с вами.